Друзья, здравствуйте! Хочу вам представить нашего друга, соратника коллегу Юлиана Косымовича Андаколова, мастера спорта международного класса, судью международной категории, представителя яркого чайшего представителя Оренбургской школы бокса, то бишь Северный, да, вот, который будет с нами сотрудничать, помогать нам. И вот так же, как мы проводим тренировки, подключается к нам. Работая с ребятами, имеем возможность, то есть обхватить больше наших учеников, которые хотят прогрессировать, работать как на лапах, так и какие-то теоретические, практические, тактические моменты подсказать, помочь. Потому что один тренер, как говорится, хорошо, а если два, то это еще и несколько залов. К тому же, да, у нас еще появился дружественный зал в Пушкина. Пушкина деревня Звягина, там большой спортивный комплекс. Большой спортивный комплекс, наша дружная организация Клуб Чемпион. Так что вот тоже, если кто-то там в том районе живет, Пушкина и его окрестности, можно также обращаться, пробовать тренироваться к Юлиану Косыновичу. Спасибо, Алексей. Все, ребята, давайте, поработайте. В боевой стойке, пока без челнока, прямой левой. Прямой левый, смотри, такое движение. То есть ты так перенес его из тела, хлестко выкинул. Так, хлестко кинул. Давай, встань. Стойка, а. Ну, без шага. Шага не надо, шага не надо, пока так. окинул а О, да, вращение. Давай, так еще вращение вот это, вот это движение ногой. О, отлично. Ага, не толкай, кидай. Хорошо. Да, и перед вами теперь не дергай, а спокойно. Так, кинул. Ага. Не, не, смотри, бам, встал плотно на переднюю ногу, да, движение такое, да, движение, да, встал. Оп, изначально нога на носке, а в момент удара, так, и развернул левую, и развернул пятку. Нет, одновременно, так, с постановкой ноги и вращение. Во, да, теперь ты руку не оставляй, да, теперь кинул хлестка, запятнал. Во, здорово, пойдет, Хорошо. Хорошо, свободно, легче, не врезай, легче, ага, хорошо, ага. ну-ка правый, право смотри, то же самое, да, с правой ноги весь тела. передач же села, так хлестко кинул, момент постановки ноги, кулак на цели, так правую теперь пятку развернул, ну-ка, легко, не врезай. Да. Теперь ты видишь, стал? Одного... а не стал бьешь, а с моментом, с моментом касания передней ноги кулак на цели. Да, вот, вот это же, да, вот, ну-ка еще, вот, по воздуху, по воздуху, по воздуху, вот, вот, теперь ты не вали вперед, не гнись, ну-ка, ага, нет, еще раньше, выкидывай руку, выкидывай кулак, хорошо, не толкай, ага, отлично, вот, а покидал. Да, свободен, свободен. А, локоть не поднимай. Локоть не поднимай. Кулаком. Вот, кулаком, да. Вот, не толкай. Дальше встань, дальше встань. Вот, оттуда. Ага, хорошо. Да, не толкай, кидай. Вот, пойдет. Запятнал, ага. Хорошо. Ага, отдохни. Такое Ты на правой ноге находишься, начинаешь толкаться правой ногой, переносить вес тела на переднюю и выкидывать кулак. Замедлить действие вот так. Чуть побыстрее. так. так. Моментом касании пятки кулак на цель. Так. Вот это поймать надо. Так. А не так, что ты встал, потом бьешь или удар, потом перенос вес тела. Так. Так. Одновременно с переносом вес тела. Ну-ка, во, давай, вот это движение еще раз. О, руку левую на место. Левую подыми, левую руку подними, во, в Во, отлично. Хорошо. Хорошо, не толкай, кидай. Запятай теперь, так хлестко, запятай, не врезай, не надо жестко врезать. Так запятал кулаком. Во, отлично. Ага, лок теперь не подымай. А есть, похоже. Да, чуть раньше выкидываю, раньше, кулаком. Да, не толкай, не вались. Вот, оттуда, не вались. Да, именно вращение. Бам, развернул, плечи, таз развернул, туловище вокруг своей оси развернул. Ну ага, свободен. Хорошо. Во, похоже. Да, не толкай, не толкай. Так, вот, так, запятнал. Во, вот это, хлестка. Вот, хлестка, отлично. Отлично. Ага, не поднимай. Что? Ага. Толкай, не толкай, руку не оставляй. И на стойку. Стойку стал. Опа, ага, во. Не, не подходи, вот оттуда, не подходи ко мне. Оттуда, оттуда. Вот оттуда достань, да, за счет, за счет вращения, за счет выпрямленной руки, за счет выпрямленной руки. Вот движение такое. Во, да, почти теперь. Во, свободен, не толкай. Ага, хорошо. Хорошо, похоже. Не вались теперь, плечи не завалим. Во, отлично, вот сейчас похоже. Да, хорошо. Не шагай, не шагай, с места, с места. Во, не вались. Отлично. Отлично, похоже. А, да, хорошо. Что, двоечку Да, двоечку Спокойно, спокойно движение. Та -та. Под шаг левой ноги левый бьешь Под шаги справа право бьешь Назад справа ноги вернулся да. Оп Назад вернулся Ну-ка, стойку встань стой. Двоечку, лево-право. О, свободен И назад шаг на шаг Вернулся назад Оп, шаг назад справа а, Свободен Левый тоже кидай а, Не толкай, свободен Дальше Танда -та. Дальше выпрямил руку, вот оттуда достань, вот оттуда достань. Отлично. Не вались. Хорошо. Сейчас похоже. Есть. Похоже. Дальше, дальше, дальше, дальше, близко не подходи. Угу. Хорошо. Отлично. Дальше, дальше, свободен. Есть. Похоже. Нет, правой, свободен. Нет, долг, плечи. Два, раз, два, друг за другом. Да, да, да, да, развернул плечи, пятку развернул. Давай, подальше еще, ну-ка. Раз, раз, два. Вот, да, левый, бей до конца. Ты левый не бьешь, левый, левый тоже ударил. Правое движение, то есть, да, да, два удара. И левый, и правый, ну-ка. Левый, не подходи. Просто за счет вращения, да, да. За счет вращения, ну-ка. Правый, да, побыстрее. Хорошо. Не вались. Отлично. Подальше. Ага. Хорошо. Все, хорошо. Все, спасибо.